Приветствую, с вами Леонид Ирлан тренер счастливых людей, телесно-энергетический психолог. Сегодня 11 февраля 2017 года, лунное затмение, начало коридора затмений, лучшее время для начала перемен в своей жизни. Если вы хотите начать изменения своей жизни, если вы хотите стать лучше, жить лучше, общаться с лучшими людьми, досмотрите это видео до конца и узнайте, как повернуть свою жизнь в сторону больших денег, счастливых отношений, лучшего здоровья, самореализации и воплощения своего предназначения. По образованию я телесно-ориентированный психотерапевт, процессор РПТ, карма кармокорректор. Я помогаю людям выйти из замкнутого круга неудач и перестать наступать на одни и те же грабли. Возможно, вы ходите на нелюбимую работу, но давно хотите заняться делом своей мечты. Или вы много работаете, но доход еле-еле покрывает расходы. Вы достигли некоторого потолка, делаете шаг вперед, а потом падаете, возвращаясь туда, откуда начали. Или даже скатывайтесь еще ниже, чем были. Возможно, вы хотите понять, в чем ваше предназначение, ваш смысл жизни, но не знаете, в какую сторону копать. Или знаете, что доставит вам удовольствие, но почему-то не делаете первые шаги. Возможно, ваша личная жизнь похожа на поле битвы или одиночество в толпе. Или вы засыпаете со слезами на глазах, страдая от боли и разочарования. Возможно, вы пытались совместить карьеру, любимое дело, отношения, но ничего не выходит, время идет, и проблемы с каждым годом только нарастают. Возможно, вы настолько замотались, что совсем забыли о своем здоровье, и чувствуете, что вам начинает не хватать энергии и сил. И чувствуете, что скоро вы упадете, как загнанная лошадь, и не сможете встать. Давайте исправим эту ситуацию. Я знаю, в чем причина ваших проблем. Вы слишком много совершаете поступков из состояния «надо». Надо много работать, надо зарабатывать деньги, надо помогать другим, если просят о помощи, надо быть для всех хорошими. После слова «надо» подставьте свое. Но где же здесь ваше «хочу»? Есть ли в вашей жизни место для реализации ваших собственных желаний? А может быть и того хуже? Вы просто не слышите свой внутренний голос, свои хачухи. Я знаю, на самом деле вы хотите быть здоровыми, успешными, счастливыми, богатыми, только никак не можете начать делать то, что сделает вас такими. Какие-то внутренние барьеры мешают вам начать двигаться в сторону своего счастья. Жизнь человека, она как корабль, может не справиться с резкими переменами. Чтобы изменить судьбу, чтобы повернуть корабль на другой курс, необходимо некоторое время. И это время настало. Всего три месяца участия в моей коучинговой программе Ринкарнация судьбы» и ваша жизнь изменится до неузнаваемости. Благодаря моим методикам, мои ученики достигли глубоких и качественных перемен, которые останутся с ними навсегда. Вот что вы получите. Вместо тревоги и переживания о будущем, появится спокойствие и уверенность в себе. Внутренняя сила и наполнен, И вы можете активно действовать в увеличении своего дохода. Обиды и раздражения перестанут грызть вас изнутри. Взамен появится спокойное принятие и прощение других. Появится способность отстоять свои права, свое пространство. Вместо печали, безразличия, апатии появится жизнерадостность, которая притянет к вам таких же жизнерадостных людей. Растерянность заменится на ясность, понимание, что делать и как делать. Появится сила и желание жить и действовать для реализации своего предназначения. Неуверенность и скованность больше не будут мешать вашему общению с другими людьми. Тупик в развитии, трудности в продвижении бизнеса, творческий ступор, трансформируется в прогресс, ясность мышления, фонтан новых идей, новые дороги в бизнесе. Энергетическая наполненность, внутренняя сила, уверенность будут вас сопровождать на каждом шагу. Вы начнете жить лучшую часть вашей жизни. Все вас будут любить. Хватит откладывать. Сделайте реинкарнацию своей судьбы уже сегодня. Начните... С сегодняшнего дня жить своей счастливой жизнью. И старт проекта уже сегодня. Проект состоит из трех частей. Часть первая. Две недели с 11 по 26 февраля во время коридора затмений я буду проводить ежедневные бесплатные онлайн-трансляции на страничках моих страницах в YouTube, Facebook, ВКонтакте. Вы можете заходить на эти страницы, смотреть это видео, выполнять те задания, которые я вам говорю, и ваша жизнь постепенно, шаг за шагом, будет меняться. И это все совершенно бесплатно. Вторая часть – это бесплатные вводные консультации для тех, кто готов к реальным, крупным переменам в своей жизни. И для этого я провожу консультации. И уточнить удобное время для вас, и возможное время для меня, записаться на консультацию, вы можете сейчас по ссылке под этим видео. И третья часть – Индивидуальный тренинг ⁇ «Реинкарнация судьбы ⁇ С теми, кто реально хочет изменить свою судьбу в сторону счастья, оставить свои неудачи в прошлом и переродиться в новом состоянии. В индивидуальный тренинг, индивидуальную работу я могу взять всего 9 человек. Время это не резиновое. Индивидуация об индивидуальном тренинге вы получите на трансляциях, так что смотрите их внимательно. И чтобы записаться в проект реинкарнация судьбы, чтобы уже совершенно бесплатно начать менять свою жизнь, жмите лайк рядом с этим видео и репостите его к себе на стену. Вы таким образом пространству покажете, что да я готов к переменам, да я начинаю новую жизнь. Для меня в комментарии к этому видео напишите слово: Участвую в тренинге «Реинкарнация судьбы» и жду вас завтра на первом обучающем занятии. Мы начнем улучшать вашу жизнь, чтобы радоваться, получать удовольствие, быть здоровым, счастливым и успешным. Жмите лайк, репост и оставляйте комментарий. И жду вас на реинкарнации судьбы». Ваш Леонид Орлан. До встречи!